Привет парни, как у вас дела? Привет, все хорошо Потихонечку работаем Стараемся, у делаем твоего, да? все возможное, что в наших силах есть Расскажите мне, пожалуйста, вот за вот этот вот момент, блять Как он оказался посреди леса? Пришла гуманитарка от наших краснодарских братьев Помогли, чем смогли Вот распаковали коробку, там стиралка Пока думаем ей применение здесь, в полях Чтобы работала, чтобы могли постираться Выживаем, живем как люди Обустраиваемся Все хорошо То есть У вас война здесь в стиле лакшери Ну как сказать лакшери Есть свои сложности Это же служба Все сюда пришли помогать родине своей Все-таки мне очень интересно Что вы с ней собираетесь дальше делать Ну у нас есть генератор Хороший генератор, также люди помогли нам да, вот с этим генератором. И вот будем пробовать подключать, вода есть, есть.